еще хочу рассказать про современные технологии. Тут вот помидоры медленно помирают. Помидоры были оставлены на полтора месяца без полива. Периодически шли дожди. Явно им не хватало этих дождей. Но я думаю, что вот эти методы мульчирования, Здесь вот солома, там опилки внизу под соломой помогли этим помидорам выжить в принципе иначе я думаю они бы сдохли вообще А здесь у нас герой помидор герой чтобы представлять масштаб вот моя рука то есть он огромный и этот помидор один из двух инвалидов, которым было совсем плохо. И я с, я с него обрезал гнилую уже часть и пересадил его отдельно от основного огорода. Просто в кучу того, что как бы считалось не очень хорошей землей. И он вырос, дал огромную ботву во все стороны Вот его от, отросток. Он тут пустил большую ветку, тут у него ветка, вот здесь он был обрезан. И вот наконец-то завязалась яблочко на нем и еще куча цветков. Вот. На данный момент это самый живой, самый зеленый помидор. Поэтому, как только я приехал, я его подвязал там в разных местах. И, наконец-то, про современные технологии. Можно купить в медицинском магазине капельницу за 9 рублей. Что входит в состав этой капельницы, это... как Я не знаю, как это называется. В общем, здесь есть влагозборник... Игла, которая протыкает то, где у вас лекарства вставляют куда-то, да, регулятор, тоненькая трубочка, здесь э на резинке тоже вот в это место, в в силикон сюда можно протыкать иглой, там вставлять еще что-то, она капает, ну и иглу там еще дают, игла мне не нужна, вот, э переворачивается бутылка в бутылке маленькая дырочка все это замечательно работает бутылка здесь надрезана, чтобы воздух туда поступал и чтобы удобнее было доливать вот сегодня только повесил эту бутылку вот она прокапывается побыстрее да? уже пол бутылки ушло тут за сколько не знаю за пару часов Сейчас он весь прокапается, я его уменьшу, напор ему поменьше сделаю, да. будет вот так вот, в другую сторону, вот, будет по чуть-чуть капать, и он будет постоянно увлажнен, поскольку вроде считается, что помидоры любят, когда их поливает под корень то вот там соответственно и капает ему сразу под корень тоже он э, обильно замульчирован со всех сторон сеном который уже перепрело В такой вот индивидуальный капельный полив будем ставить везде на что только хватит времени ну, здесь вот кабачок какой-то, вроде хорошо себя чувствует. Ну, тут еще один не очень хорошо себя чувствует. Тут вот огуречек или что это тоже кабачок какой-то. Вроде пошел немножко в длину. Ну, такой классный мужичок тут уже раз и второй вообще красавцы еще один пошел куда то там они собрались вдаль вот тут кустиком здоровым разросся тоже он такой созревает там молодец одному вот нехорошо плохо себя чувствует но опять же полтора месяца никто не поливал Потисончик. тут тоже какой-то мужичок ну тут огурец совсем плохо ему, второй огурец совсем плохо ему здесь еще один был, он уже сдох совсем а этому огурцу очень хорошо вот он какой красавец в принципе следующий кандидат на капельный полив это вот этот огурец ну и еще один патисончик. ну он не все кто-то едет там через лес свекла тут выросла вот это все место это вся грядка до сюда была усажена свеклой что-то около 50 штук выжило раз, два, три четыре, пять пять свекол выжило а вот капустки выжили все я даже удивлен как они все принялись и нормально ну не то чтобы они особо хорошо себя чувствуют опять же капуста любит влагу но вообще молодцы а тут под сено посажена картошка очень поздно и вообще у этой картошки была очень тяжелая жизнь выросла только одна вот здесь Второй еле видно, непонятно, что-то там еще будет какая-то жизнь или нет. Но прогрессивно от помидоров через там перца баклажаны, через вот кабачки, огурцы, через капусту свеклу и к картошке. Все лучше и лучше становятся сами грядки. Вот. То есть это значит здесь. Просто была немножко рыхлая земля, здесь я пытался подкопать, там взрыхлить и просто накидать опилок побольше на эту землю, туда посадил перцы, баклажаны. Можно сказать, что это самая неудачная грядка на самом деле. Здесь, на землю, которая была, навалил земли из леса и сверху положил сухой травы. Вот видно, что кабачкам очень хорошо. Здесь то же самое. На землю навалил земли из леса. Сухой травы тоже все очень хорошо. А здесь самый лучший вариант. Это на землю я навалил чуть-чуть травы. Сверху картон. Сверху земля из леса. Посажена картошка. И замульчирована солому. Посмотрим, что у картошки будет. Наверное, ей тяжело придется. Но очевидно, что это... Самая лучшая грядка по обработке земли, если бы я еще вовремя садил, был бы и результат хороший. Место, где свет.